я тобой на колени стою. Время пришло, я тебе все расскажу Почему должен был я родиться таким Еще до рождения, чем я согрешил Почему разрешил, воду у тебя была и спит По кайфу эйфория, тут некого винить Почему ставишь кресты на места мужских сил Почему не даешь мне жену и детей, я просил Не спорю, я сильный, свой крест я несу Каждая сука получит твоему но придется нарушить заповедь твою, ибо я грешник посидей я грешу. Этот мир вой, мы, дети твои, позабойся о нас на коленях стоим. Я верю, ты ездили. Я тут не стоял, а цельный свой даже в бою. Не жар, почему суждено ни за что избивать И почему мне нельзя вместе сливать Я не хочу и не буду покорно прощать Хочу и спасибо сказать, что еще живу Бережешь семью, отца и мою маму Все обошлось, тогда не сел я в тюрьму Я просил, помоги, слава тебе Богу А ведь ты не дал мне умереть когда я задыхался в медсестренском присутствии А ведь ты не дал мне Там умереть при рождении Когда я задыхался в медсестренском присутствии этот Это мир твой, мы, мы дети твои Позаботься о нас, на коленях стоим Я верю, ты есть, или я тут не стоял отдельный свой цвет даже в я не взял.